Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, и мы продолжаем прохождение Сюгун-2 за Финишная прямая можно назвать эти уже серии, которые сейчас последние идут, потому что враг уже практически полностью разбит. Однако, ну, как ни странно, все-таки они еще высаживаются на моих островах, и я не могу ничего с этим подделать. Например, Матсуме неожиданно решил высадиться своей армией, очень даже неплохой армией должны признать, для моей армии, которая здесь расположена, для моих гарнизонов. Прошу прощения за тавтологию. Нам нужно сейчас как-то это отразить, но я думаю, мы сможем, если получится. Плюс не забывать, что у меня здесь есть орудия, парот, но они будут как помощь. То есть они будут на улице. Если не повезет им, они могут быть разбиты раньше того, как смогут мне помочь. Снег. Очень нехорошая погода. Но нехорошая погода, заметим, для врага. Для меня это как раз-таки очень хорошая погода. Враг будет залазить к нам наверх. Но у нас есть также орудие с тыла. Вопрос в том, будут ли враги с того места, где будет у меня орудие. Если будут враги, то это орудием не жить, короче, я бы так сказал. Так, орудие подходит. Смотрим. Врагов, по-моему, нету. Так что едьте, орудия. Дальше. Нам нужно их где-то установить вот здесь. Так, ну надо посмотреть дальше. Может быть, тут есть все-таки враги. Так, с той стороны есть. Есть вражины. Три отряда мы видим с той стороны. Тоже все, по-моему, отряды противника именно с той стороны. Так что орудие оказывается в идеальной позиции для того, чтобы... Попробовать повоевать. Едьте туда. Но, правда, тут, к сожалению, лес. Лес очень затормаживает мои пушки. Они не могут нормально ехать. Они должны попасть на равнину. На безлисистую территорию. У нас нет одной башни лучников. Что интересно. Ха, интересно, как она была уничтожена. Я этого не помню. Я, может быть, даже не починил зам... замок. Хотя, по-моему, был починен. Поломана только, по-моему, одна башня и больше ничего. Непонятно, непонятно. Так, ну что ж, ожидаем под, э, подхода ихних войск. Получается, с одной стороны только их не... А, нет, тут тоже стрелки. Не удастся нам постреляться. Хорошо. Поэтому придется лучников, значит, вот так задействовать. Так, стрелки, значит, будут стрелять вот так. Вы будете стрелять вот Так. Давайте-ка встречайте их. У нас с этой стороны у меня будет еще и Катана Кать. Пушки наконец нормально поехали. Тут есть какие-то деревья, но они им не будут мешать. Вам нужно установиться вот здесь, на этой позиции. Давайте, быстрее бегом. Везите свои орудия. Враг вроде идет пешочком, это хорошо для нас. Такс, лучники у меня подошли на позицию. Да, долго я тупил, конечно, с этими отрядами, которые сидели в лесу. Потому что если бы не тупил с ними, они бы могли бы сейчас очень неплохо поучаствовать в сражении. Но вы сами видите, они крайне жестко побиты, они практически вообще не живые. Такс. Становитесь вот так вот, наверное, даже. Ну, орудия практически заняли позицию для стрельбы. Где, где, где, где? Блин, я не увидел нигде, чтобы они собирались бомбить. К сожалению, я, видимо, это не узнаю. Пока не прилетит плюха. Убегайте, короче, все. Куда-нибудь убегайте. Я не знаю, когда будет бомбежки происходить. For... Че, они решили по... А, они решили по башне подстрелять. Ну, ладно, по башне так, по башне. Главное, что не по моим войскам. Так, лучники начали вести огонь. Давайте. Пушки занимают позицию практически уже. Даже можно их уже развертывать. Давайте, разворачивайтесь. Да, да, да, будет стрелять нормально, все. Давайте. Покажите им, что такое пушки. Пушки. Парта. Огонь по ублюдкам. Хорош. Хорош. Нормально, они прям сняли очень много сразу же. С одного выстрела просто дофига с помощью картич. Картичница реально задала им жару. Так, а здесь у нас лучники настреливают. Ну, правда, очень мало, конечно. Очень мало, потому что их самих немного. Так, а здесь у нас давайте-ка стрелки растягивайтесь. Будете сейчас принимать их. Так, так, так, так. Огонь. Отличное попадание. Ух, прекрасно. Так, стрельба ведется. Стрельба ведется как лучниками, так и нашими стрелками, ополченцами. Прекрасно. Давайте перезарядку дальше осуществлять. Так, отходите. Отходите, надо, чтобы стреляли все прям ополченцы. Огонь, огонь. Все огонь. Убить их всех. Отлично. Расстреливайте сволочей. Да, струки показывают великолепную стрельбу, однако их сейчас попытаются, видимо, атаковать. Хотя какая разница, там в принципе их немного. Там их очень мало, так что нет, не надо даже атаковать. давайте видите огонь огонь Отлично, отступают феги. Враги отступают Враг разбит Я думаю, что пора Пушкам развернуться Давайте-ка разворачивайтесь Так, у нас погиб командующий Это очень, очень плохая новость Но наши войска побеждают, сэр так что эта новость не такая уж и плохая, если подумать. Они вырвались, они вырвались. Надо теперь задействовать наши войска. Дополнительные, которые освободились вот-вот. Давайте вперед. Двигайтесь вперед. Так, линейная пехота, я смотрю, нападает. Но это такая себе мощь. Такая себе плохая новость. Главное, что мы сейчас сможем их окружить. Давайте-ка, тоже воюйте. Хватит там стрелять. У в принципе, здесь нормально расправляются мои ополченцы. И да, мы видим, что враг отступает. Враг отступает по всем фронтам, С, Отлично. Уничтожайте их всех. Остановитесь, Настина. Нет, подождите-ка. Настина, становитесь. Вы догоняете их, режьте... сволочей. Отлично. Начинается стрельба от моих ополченцев, они еще больше убивают. Просто настоящие убийцы. Киллеры. Почти что 200 человек убили. Плюс мои пушки пара-то реально помогли в бою. Ну, битва была очень хорошо выиграна, я считаю. Пушки то показали, что их списывать пока еще рано. Это очень круто. Один отряд все-таки мы потеряли, но это на самом деле такая себе ерунда, я считаю. Тут, правда, Мацуме принимает неожиданный шаг, как я считаю. Он собирается высадиться, похоже, что на главном острове Японии. Или куда-нибудь, возможно, даже в другое место. Потому что ну пока непонятно, где он будет высаживаться. Ну а та армия, которая сейчас выйдет сделать, конечно, потерпела фиаско. Они были разбиты. Они были разбиты, и сейчас у меня еще тут на подкрепление идет какие-то отряды дополнительные. Плюс, не забываем про британцев, которые тоже вот-вот скоро будут прямо на фронте. Так. Ну а смог бы я до них добраться, вот интересно. Нет, я, наверное, бы не смог. Хотя, возможно, бы и смог, если бы не атаковал бы. Сендаевский корабль. Но не, я должен по-любому их атаковать. Так как они угрожают моему торговому порту. А торговый порт, как вы понимаете, это, по сути, ну, сердце моей империи. Если торговый порт уничтожит, то это будет очень плохо. Это просто будет катастрофа для меня. Ну, в общем-то, идем войсками в атаку на Сендай. Сендай здесь пока что сидит и ждет своей участи. Так. Тут у нас армия еще больше укрепляется. Еще на помощь у нас идут артиллерийские орудия вместе с большими отрядами. Ну, я, короче, не знаю, что тут еще остается врагу делать. Надеяться и ждать. Все, что могу рекомендовать ему. Так. 6 ходов нам дождать до постройки железной дороги, но это очень много. Да, мы не можем себе позволить 6 ходов ждать. Плюс у нас здесь 4 хода. Ну, пока пора этой армии выходить из данного города. Хотя тут, блин, порядок что-то вообще фиговый. Фиговый, наверное, из-за того, что тут все-таки очень большое влияние противника было. Аж 7 недовольства. Это очень-очень-очень много. Несмотря на то, что у меня тут честь дайме, развитие дома и прочие вещи помогают, но для этого не хватает. Так, обучая войска. Обучая войска. Ну а здесь мы тогда, наверное, сейчас возьмем еще и уберем потом налоги дополнительно. На несколько ходов. Ну а эта армия, давай-ка двигайся туда или нет. Все-таки на север, может быть, пойти. На север очень долго будет идти. Но все равно, правда, дойдут когда-нибудь. Ну или подождите-ка, забить все-таки, дождаться вот этой армии, пока сама нападет. А наверное, лучше дождаться, пока эта армия нападет. Верно будет. Сделано. Так, саботаж устроили. Саботаж тоже устроили, плюс еще развился дополнительно, молодец. Так. Да, очень, очень хороший теперь агент у меня. Смотрим, вот именно ниндзяк у меня немного на самом-то деле хороших. Но зато прям... Хотя, подождите-ка, вот интересно, какой левел вот у этого, точнее, левел. Ну да, левел. У него левел получается до сих пор пятый, развиться ему, ну, осталось немного. Сделать well, вещей. Так, выйдите сюда. Go... Давай-ка тыкай, двигай как раз-таки на север. Одно из твоих э, основных заданий будет сейчас. Так, теперь диверсия не удалась. Но это в принципе-то и не важно, потому что тут уже и так хорошая армия сидит. Плюс я все-таки, наверное, нет, перешлю. Давайте-ка весь этот стак с орудиями. На север. Здесь мы сейчас соединимся и пойдем даже навстречу на Сендаю. Не будем мы ждать его самого атаки. Сами мы его атакуем и уничтожим. Так. Э -э Котетсу у меня здесь есть. Два корабля. Давайте-ка соединяйтесь вместе с моим варьером. В защиту этого пролива. Вот как это надо так встать, чтобы его вот прям краешком. И ты вот тоже помогал. Уже не будет помощь, А так будет помощь. Но тут. Тут буквально вот я не знаю, как сказать, тут такой краешек при краешек он <laughs> захватывает. Ну ладно, все-таки так встанем. Вот тут, кстати, неплохой еще, да? Тут вообще пролив, можно сказать, в один корабль можно закрывать. Но тут надо, правда, сразу закрыть мне раз и два, два порта врага. Так что нет. Там в один корабль мы все-таки не будем делать такого. Хотя, можно было бы все-таки это устроить, но я все-таки думаю, нет, не надо. Все же нет. Пожалуй, не станем этого, эти вещи делать. Так, а данная армия куда двигаться? Не знаю, на север, наверное, только остается. Да, давайте прямо и на север пойдем. Просто целенаправленно. Так, ну и группировки огромные, которая у меня вот устроилась в данных провинциях на, на зиму. Я думаю, что нужно дожидаться прибытия дополнительных железных кораблей, дабы сформировать некоторую ар армаду для выставки насада. К тому же у меня тут, по-моему, есть аж 9 орудий или нет? Нет, у меня 9 орудий. У меня только здесь вот есть еще дополнительно 3 орудия. Но эти три орудия, в принципе-то, нужны были для на Сэндайя, но ладно, я думаю, что можно их, в принципе, пока на время отдать нашей группировке войск для выставки насада. Так и быть. Так, ну тут уже даже можно три отряда вывести, ё-моё, нифига себе. Как быстро народ просто вообще практически молниеносно одобрил мою политику. Ну да, мою политику, это будет правильно сказано. Так, два хода еще для постройки. Давайте-ка идите на рельсы. И туда отправляйтесь. А, а, начнется в следующем. Превышает радиус перемещения этой А, в следующем ходу. Ну окей, ладно. Я, в принципе, не против. Так, собирайтесь все вместе. Командующую вам тоже даю сейчас И тоже потом перемещайтесь Ладно Там как раз осталось Получается сколько ходов Два хода, ну я думаю, что за два хода Мы как раз и дойдем до туда Нормально все будет Короче Так, тут у нас, ой, да тут вообще Все прекрасно уже с порядком, потому что Про Про анархическое настроение Реально огромное вот, я думаю, может быть, что-то дает бонус к Сюгунату. Но нет, по-моему, тут нет никакого бонуса к Сюгунату. Почему такое медленное развитие, интересно? Просто так, да, видимо? Просто так. Развитие такое медленное, нет никаких минусов. Ну ладно, фиг с ним. Пускай такое маленькое развитие будет. Так, так, так, так. Я хотел посмотреть, что тут вообще у меня нанимается. Две косуги, да, я нанимаю. Ну, можно даже еще и третью косугу нанять. Хотя, блин, я не знаю. Смысла нет. У меня все равно тут уже очень большие флотилии задействованы. То есть, два у меня катетсу и один у меня медный корабль. Но медный корабль, ладно, останется на охране торгового порта. А вот эти два катетсу, они все равно будут у меня возвращены на плакаду И, скорее всего, дальше они тоже поплывут. Так что две косуги, которые нанимаются, будет вполне достаточно. Так, нападая на Сендая, но эту битву уже в следующий раз вы увидите. Будем с вами прощаться, всем пока, удачи, друзья.